Солнце может испепелить Землю. Но вовсе не через миллиарды лет, как утверждают школьные учебники. А уже совсем скоро. Неопознанный летающий объект подлетает к Солнцу. Это вовсе не фейк из интернета. Сенсационные кадры недавно были сделаны космическим аппаратом СОХА. Но зачем пришельцы тянутся к нашему светилу? Зарядиться плазменной энергией? Или наоборот, зарядить гигантскую плазменную пушку? Возникает вопрос, а что будет с Солнцем? Потому что по наблюдениям последних столетий оно постепенно разогревается. То есть, вот как ни странно, хотя по идее должно оно затухать, но вот эти термоядерные реакции, тем не менее, усиливаются. Ученые всерьез рассматривают версию внеземной агрессии. Не исключено, что некие высокоразвитые цивилизации могут сознательно дестабилизировать главную звезду нашей планетарной системы, чтобы уничтожить неугодную им жизнь на Земле. Сегодня об аномально возрастающей активности Солнца говорит масса ярких фактов. С каждым годом его излучение становится агрессивней. В результате на Земле изменяется климат, появляются новые виды заболеваний. Да и сама звезда, похоже, не нездорова. Но почему так происходит? Кто превратил желтого карлика в нашего могущественного врага? Эксперты признают, катастрофа неминуема. Так когда же наступит солнечный конец света? Солнце — сердце нашей звездной системы. Оно такое большое, что составляет 99% всей ее массы. Но что мы вообще знаем об этой гигантской звезде? Пока все данные о том что такое Солнце является гипотетическими, потому что пока мы не прилетим на этот объект и не пощупаем его собственными руками, не померяем его линейками и не потрогаем его, из чего же это сделано, наше любимое светило, все это будет наши только догадки. Считается, что Солнце в основном состоит из водорода, который постоянно превращается в гелий, выделяя при этом огромное количество энергии, света и тепла. Но если верить экспертам, за те 4,5 миллиарда лет, что Солнце якобы существует, любое количество водорода уже давно бы закончилось. Получается, что на расстоянии 149 миллионов километров от Земли вращается искусственный объект. Причем совершенно неясно, как давно он там появился и, как говорится, где у него батарейка. Солнце ⁇ это объект, специальный, он э, инженерный объект, который позволяет э, производить контроль над э, Землей. При этом не исключено, что внутри Солнца скрывается холодное ядро. Действительно, Солнце... И такие объекты, как Солнце, космические, они могут быть на определенных этапах, объектами, внутри которых находится лед, вакуум в виде льда, или может быть водород в виде льда, может быть, даже гели в виде льда. А на периферии идут вот эти огненные процессы. Получается, что в недрах Солнца возможна жизнь, но и это еще не все. Эти невероятные кадры были сделаны в Алма-Ате осенью 2017 года. На небосклоне застыли сразу три Солнца. Даже если допустить, что одно из них оптический блик, то второе совершенно реальное. Как оно попало в кадр, непонятно. Эзотерики настаивают, очень скоро в видимом спектре покажется еще одна звезда. Самое поразительное, астрофизики этого не отрицают. Я уверена, очень скоро мы обнаружим солнечного брата. Ученые и мистики впервые сошлись во мнении: с нашим Солнцем действительно что-то не в порядке. Так неужели все-таки правы были Древняя Майя, обещая нам очень жаркий, поистине, адский финал? Гелиус, что это вообще, Хель? Это ад. Солнце это и есть ад, то, что забирает нашу жизнь. Сегодня вместе с экспертами РЕН-ТВ мы постараемся выяснить, чего ждать землянам от солнца, а к чему приготовиться мы уже не успеем. И кто за всем этим стоит. Есть ли жизнь на Солнце? Сенсационные доказательства существования высокоразвитой цивилизации впервые попали в руки ученых. Астрономы наблюдают влет или проникновение внутрь Солнца неких объектов. Звезда-двойник. К Солнечной системе приближается загадочный космический объект, способный уничтожить Землю. Астрофизики паникуют. Не знаю, как вы, но я каждый день наблюдаю его в телескоп. Солнечные циклы – вестники апокалипсиса. Почему светило ополчилось на землян и можно ли уберечься от яркого гнева звезды? Резонансные циклы – когда они совпадают, они ведут к летальным исходам массу Уникальная находка в Южной Америке доказывает присутствие НЛО на звездной орбите. Первые образцы археологических находок с настолько четкими изображениями. Холодное сердце. Почему от человечества скрывают правду о строении нашей звезды? Что же там за гигантский холодильник? Какие же там идут физические процессы? это все не объяснено. Конец света по солнечному календарю. 21 век может стать последним для человеческой цивилизации. Я не доживу до финала, но вы станете свидетелями конца света. Май 2018 года. На электронную почту Королевского географического общества Великобритании приходит анонимное письмо. Неизвестный автор сообщает, что в архивах английской масонской ложи обнаружены снимки с телескопа столетней давности. Судя по описаниям, на них отчетливо видны НЛО, летящие к Солнцу. Устав географического общества запрещает как-либо реагировать на анонимное послание. Однако полученные сведения могли пролить свет на давнюю загадочную историю одной авторитетной экспедиции. Сотрудники общества все же отправили запрос в ложу. Ответ был категоричен. Это просто чья-то глупая шутка. Но так ли это на самом деле? Что за темная история стоит за этим, казалось бы, неприметным фактом? И неужели Солнце уже давно превратилось в базу инопланетян? 1 сентября 2016 года. В этот день ведущие сотрудники Наземной службы управления космических полетов задержались на работе. Обсуждали онлайн-трансляцию с камеры космонавта Анатолия Иванишина. Командир 49-й космической экспедиции работал в открытом космосе, когда в объектив попало нечто крайне странное. Даже при замедленном воспроизведении было понятно, эти два НЛО движутся по осмысленной траектории. Информацию настоятельно просили не афишировать, но видео все же утекло в сеть. Да, видят, видят, видят. Видят космонавты на орбите НЛО, видят огромное количество об этом воспоминаний, рассказов. Кто-то со смехом со смехом, кто-то с ужасом. Судя по тому, как серьезно отнеслись к этим кадрам в российской космической отрасли, речь действительно могла идти о шатлах внеземного происхождения. Но тогда откуда и куда они летели? Несмотря на то, что официальные источники все отрицали, первые ответы начали появляться уже на следующий день. Астрономы-любители предоставили расчет траектории полета НЛО и предположили, что объекты направлялись к Луне. Луна – это, может быть, используется как перевалочная база инопланетян, может быть, как, как постоянная база. Но то, что Луну используют инопланетяне для своих нужд в качестве своей базы, это подтверждается. Вскоре появились и доказательства. Анализируя данные с камер, установленных на орбитальных станциях, эксперты заметили похожий объект на подлетах к спутнику Земли. Казалось бы, сомнений нет, сенсация состоялась. Но оказывается, самое невероятное еще впереди. НЛО, замеченные на подлете к Луне, были лишь частью внеземной космической экспедиции. Спустя двое суток космическим аппаратом СОХА был замечен точно такой же летающий объект, который двигался в сторону Солнца. Перед НАСА была поставлена негласная задача действительно понять, откуда прилетают НЛО, какова вообще степень распространения внеземного разума, существует ли он, действует ли он только в пределах нашей планеты, за ее пределами, возможно, даже где-то найти, так сказать, точки опоры, базы или же звездные системы, откуда непосредственно прилетают НЛО. И что же НАСА? Как на очевидную сенсацию отреагировали в американском космическом агентстве? Невероятно, но там по каким-то причинам решили скрыть полученные данные. Более того, сотрудники НАСА попросту украли доказательства существования НЛО. Причем совсем безыскусно, заретушировав официальные фотографии. Если даже завтра НАСА со спутников, все эти фьюриозы, еще что-то обнаружат, то есть четко табуированные вещи. Этого нельзя рассказывать и это нельзя признавать. На чистую воду чиновников вывел бывший инженер-механик космического агентства Берг Ран. Он официально заявил, что лично получал приказы от начальства скрывать информацию об инопланетянах на солнечной орбите. Если верить свидетельству Берга, пришельцы интересуются нашим светилом уже много лет. Кстати, вот наша советская говорила, что на встрече с американским космонавтом ей показывали тонкий, ну как бы слой металла неземного происхождения. То есть в принципе это все существует, но скрывается по одной простой причине. Это связано с интересами безопасности страны. Смотрите далее. Поймали с поличным. Астрономы зафиксировали возле Солнца гигантский объект внеземного происхождения. Агрессия начинается. Жар снаружи, холод внутри. Сенсационная теория о строении светила может стать доказательством жизни на Солнце. Звездные астронавты уже прилетали на Землю. Уникальные артефакты из Южной Америки меняют представление о вселенском разуме. Это скриншот сайта, посвященного проекту УЛИС, который прекратил работу в 2008 году. До этого на протяжении 18 лет его команда занималась изучением Солнца. Программа исследований была уникальна: в звезде запустили межпланетную станцию УЛИС. Аппарату впервые удалось облететь ее несколько раз. А теперь попробуйте поверить, что на том уникальном космическом аппарате не было ни одной видеокамеры почему на УЛИС не поставили ни фотоаппаратов, ни телекамер, это для меня абсолютная загадка. При том, что это уже 90-е годы, когда уже камеры эти были достаточно портативны, почему, непонятно. Думаю, что, конечно, это все таки как-то связано с тем, что слишком много, возможно, эти камеры бы показали того, что потом пришлось бы ретушировать. НАСА утверждает, что дела обстоят именно так. Фотокамер не было. Американцы якобы довольствовались показаниями инфракрасных и тепловых датчиков. Американцы тщательно продумывают в этом плане вопрос о том, в какой степени... Как говорится, если будет получена подобного рода информация, то в таком случае должны быть приняты все меры к тому, чтобы эта информация сначала не получила распространение. На чистую воду коллег вывел все тот же Берг. Накануне увольнения он выложил в сеть сенсационные материалы. И тогда весь мир впервые увидел, как НЛО выходит на солнечную орбиту со стороны северного полюса звезды. Зоны полюсов, как на Земле, так и на Солнце, являются своеобразными порталами. То есть магнитные силовые линии на полюсах, они входят внутрь планеты или внутрь звезды, и как по рельсам, по ним, НЛО могут въезжать в полость звезды. Поэтому вхождение... НЛО, наблюдаемых в Солнце, чаще всего связано именно с полюсами, потому что экваториальная зона, там гораздо больше энергии, энергии заряжена, и больше проблем возникает с перемещением. Официальные власти, конечно, пытались списать появление НЛО на аномальную солнечную активность, но в момент его появления на Солнце не наблюдалось ни вспышек, ни плазменных буль. ничего. Черная сфера просто влетела в околозвездное пространство и начала снижение к поверхности, причем именно со стороны Северного полюса, самого стабильного и холодного места на Солнце. На кадрах, увеличенных в 10 раз, отчетливо видно, что НЛО имел форму шара. У него выделялись основные элементы – пластичная оболочка и ядро. А вот размером он был с нашу Землю. Мы э, фиксируем только видимые объекты, ну такие же, как и мы сами. А ведь э, в космосе очень много полей энергетических и э, так называемые эфирные поля. Э, это космический эфир – который имеет свойство газа, он может тоже сгущаться в некоторых областях и вот образовывать некие субстанции, которые могут обладать своим собственным сознанием, так называемые эфирные формы жизни. И они могут быть гигантских размеров. Для эфира нет ограничений, нет гравитационной составляющей. Эфир может преодолевать любые гравитационные поля, потому что гравитация связана с самим эфиром. И это как раз предмет изучения астрофизиков. Теперь внимание! Таинственный объект не покидал орбиту Солнца целых пять лет. Это запись, смонтированная цепь фотоснимков с разницей в 10 дней. И тут серия закономерных вопросов. Что он вообще там делал? Почему не расплавился? И на каком основании так долго не улетал? Корабль пришельцев заряжался солнечной энергией. Это первая версия, которая возникла у специалистов. НЛО есть. Вот тут никакого сомнения нет. Они есть, и они, в принципе... Могут все. В том числе и жить где-то там в районе Солнца, заправляться солнечной энергией как топливом. Они это могут. Учитывая размеры НЛО, времени на это действительно нужно немало. Но что если инопланетяне наоборот накачивали звезду избыточным топливом той же темной материей, чем провоцировали повышение температуры Солнца? Если еще более разогреть пойдут реакции там нештатно, то, конечно же, ближайшие планеты просто сгорят обуглятся и сойдут со своих орбит, естественно. Вся Солнечная система а, нарушится и даже разрушится. Но зачем? Кому понадобилось увеличивать мощность этого вечного космического двигателя? Неужели целью экстремального повышения солнечной активности является уничтожение Земли? Эта цивилизация настолько сильнее нашей. Мы настолько по сравнению с ней еще пока отсталы что говорить о том вообще, что она может для нас с нами сделать все, что угодно, если она враждебна. По мнению ученых, в этой версии кроется объяснение знаменитого солнечного парадокса. Как известно, температура поверхности звезды всего 6000 градусов по шкале Кельвина. В то время как атмосфера, корона, раскаляется порой до миллиона градусов, означает ли это, что некто или нечто подогревает ее искусственно? Сама поверхность газового гиганта нашей звезды, она гораздо менее нагрета. Это тоже очень интересный факт. И астрофизики до сих пор в стадии гипотез. Потому что утвердительных ответов на 100% верных пока еще наука нам дать не может. Раскаленная пришельцами Солнце – безжалостный убийца. За считанное мгновение в космическом масштабе оно способно уничтожить все планеты собственной системы. Это отрывок из речи 40-го президента США Рональда Рейгана. В 1987 году он выступил в ООН с довольно неоднозначным заявлением. «Только сегодня, спустя 30 лет, мы можем понять его истинный смысл». Я иногда думаю, как быстро исчезнут различия во всем мире, если мы столкнемся с инопланетной угрозой. Я даже спрашиваю себя, а не пора ли нам уже готовиться к ее отражению?» Что же получается? Более 30 лет назад лидер США уже знал о существовании космической угрозы, способной погубить все человечество. Мир, конечно, был... И американская общественность была очень удивлена, поражена, что такая проблема была затронута. То есть в условиях, когда лидеры обсуждали как бы, такие серьезные проблемы, гонки вооружений, улучшение отношений между нашими странами, то есть сугубо проблемы, вдруг затрагивается такая проблема. Эксперты уверены, стоя на трибуне ООН, президент США обращался к лидерам другой сверхдержавы, той, где как раз началась перестройка. На Генеральной Ассамблее СССР представлял министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе. Вот он внимательно слушает американского президента. И ему, как можно судить, совсем не смешно. Советское руководство того периода... Подобного рода информации не владела и не очень представляла себе угрозу, которая, допустим, может исходить об НЛО. Но какой сигнал посылал своему извечному противнику «Белый дом»? Хотела о чем-то предупредить? Ведь уже в середине 80-х на Земле начались патологические климатические изменения, связанные с аномальной активностью Солнца. Но почему как до той памятной встречи, так и после нее от нас скрывают истинный масштаб опасностей? Почему НАСА продолжает фальсифицировать данные об инопланетных визитах на Солнце? А российские специалисты старательно обходят эту тему стороной? Недостаточно данных, но в это просто невозможно поверить. Эту встречу знаменитый физик Насим Харамейн потом называл судьбоносной. Накануне, как вспоминает ученые, ему позвонили среди ночи и предложили взглянуть на коллекцию невероятной редкости. Инициатором выступил известный немецкий путешественник Клаус Дон. Той же ночью физик Насим Харамейн перестал существовать. Его место занял адепт новой, так называемой резонансной науки, которая утверждает, пришельцы существуют. Думаю, это просто невероятно, все то, что со мной произошло. Когда я увидел ту коллекцию костяных амулетов и украшений, когда я разглядел рисунки, изображенные на них, я понял, что мой мир никогда больше не будет прежним. До той судьбоносной встречи физик Насим Харамейн был известен тем, что научно доказывал существование разумной жизни за пределами Земли, в частности, на Солнце. Опираясь исключительно на результаты математических расчетов, он предположил, что планеты и звезды — это своеобразные узлы гигантской транспортной системы. В 2007 году ученый, наконец, получил доказательства своей невероятно смелой теории. Я думаю, это очень важно для нас всех, то, что я увидел и показал всему миру. На древних артефактах были вырезаны рисунки, доказывающие правоту моей теории. Солнце – такой же обитаемый объект, как и любой другой во Вселенной. История этой уникальной находки началась в Мексике в 1955 году. Тогда на жителях одного из племен путешественники увидели необычное украшение – ожерелья из крупных костяных пуз, покрытые разнообразными рисунками. Никогда прежде в этом регионе подобные предметы не встречались. Там изображены э, некий летающий объект похожие на современные тарелки, которые мы видим. И другие объекты явно рукотворные. Это не природные камни, которые с неба валились. Изучив находки подробнее, исследователи пришли к выводу, что их возраст как минимум от 80 до 100 тысяч лет. Но такого просто не может быть. Или все-таки может? Может быть, это была цивилизация до Маянска еще. Наши предшественники, предки и в Мексике, и в других частях света наблюдали такие явления, делали зарисовки, а мы теперь расшифровываем эти записи. Осколок древней давно исчезнувшей цивилизации. Только так можно было объяснить происхождение артефактов. К немцу Клаусу Дону они попали по наследству от отца, а он уже разыскал Харамейна, и вместе они рискнули представить уникальную находку миру. В 2011 году в Германии состоялась презентация невероятной коллекции артефактов. Видеозапись той встречи мгновенно распространилась по сети и была переведена более чем на 30 языков, в том числе и на русский. Это первые образцы археологических находок с настолько четкими изображениями. Рассмотрим этот артефакт. Похоже, на нем изображено летающее транспортное средство. Объект очевидно влетает в Солнечную систему. Мы видим планеты вокруг сияющего вовсю Солнца. И здесь также очень показательный с точки зрения физики объект, известный как кротовая нора, открытый Джоном Уиллером, как следствие уравнения гравитационного поля Эйнштейна. Здесь мы видим, что кротовая нора вращается, открывая отверстие для прохода корабля через нее. Древние люди даже называли солнце дверным проходом. Так что здесь мы определенно видим аппарат, вылетающий из солнца. Аппарат, вылетающий из солнца. Но это же нонсенс. Академическая наука тогда в один голос назвала Харамейна мошенником, а его артефакты подделкой. Но оказывается, выводы было делать рано. Несколько независимых экспертиз, проведенных сначала в Гамбурге, а затем в Нью-Йорке, подтвердили подлинность артефактов, а затем пришла пора оправдательного приговора и для самого ученого. После публикации результатов исследований скептиков меньше не стало. Но зато на сторону Харамейна встали настоящие тяжеловесы. Илон Маск — звезда американской инженерии, миллиардер, основатель нескольких международных компаний, в том числе работающих на космическую индустрию. Идея Солнца как транспортного узла высшего уровня подтверждала его собственные расчеты. Во многом именно эта теория легла в основу проекта вакуумного тоннеля «Гиперлуп», принципиально похожего на кротовую нару. Вся звездная система – это единый какой-то организм или механизм взаимосвязанный. Можно говорить о неких транспортных переходах энергии и материи. Звезды и черные дыры в космосе, они друг друга дополняют. Это так называемые сингулярные точки трансперехода. То есть в черную дуру затягивается материя, звезды, планеты, но где-то выход должен быть в другом пространстве времени. А вот наши звезды, тоже Солнце, может быть как раз таким выходом в нашу Вселенную и с другой Вселенной. С точки зрения физики, кротовая нора, пролегающая сквозь Солнце, возможна только при одном условии. Внутри звезда должна быть холодной, очень холодной. Иначе термодинамические процессы будут попросту невозможны. Но как солнце может быть холодным внутри? Казалось бы, исследования снова зашли в тупик. Но и здесь оказалось все не так однозначно. Как ни странно, теорию ледяного сердца нашей звезды ученые всерьез начали разрабатывать еще 200 лет назад. Уильям Гершель – один из величайших астрономов 18 века. Это он открыл планету Уран в 1781 году. Он же предположил, что в ядре Солнца температура может опускаться до минусовых значений. В 19 веке идею Гершеля развил первый нобелевский лауреат по химии, голландец Якоб Хенрих Вандхоф. Согласно его вычислениям, ради сохранения на поверхности Солнца температуры 6000 градусов по Кельвину, внутри должен идти процесс понижения температуры, иначе звезда уже давным-давно бы взорвалась. Есть вариант, что там просто более холодная зона, чем на поверхности, но возникает тот же самый вопрос, а почему эти зоны не перемешиваются? Что же там такое происходит? Странное. Что же переносит вот это вот тепло э, с поверхности Солнца внутрь? Как оно там охлаждается? Что же там за гигантский холодильник? Какие же там идут физические процессы? Это все не объяснено. Природа творит однотипные конструкции. Этому принципу обучают еще в школе. Микрочастица, атом, клетка, молекула. Все они созданы по единому принципу. Холод внутри, тепло снаружи. Структура Солнца, в принципе, такая же, и структура Солнечной системы, в принципе, такая же, как структура какого-нибудь атома. Следовательно, делают вывод ученые, Солнце тоже должно быть внутри холодным, а значит там, возможно, и жизнь. Смотрите далее. Тайна британской экспедиции. Кто заставил крупнейшего астронома фальсифицировать данные о пришельцах на Солнце? Брат ты мне или не брат? Чего ждать от появления на горизонте второго Солнца? Эксперты вновь заговорили о катастрофе планетарного масштаба. Написанному верить, древние манускрипты проливают свет на последствия солнечного бунта. видео распространилось по сети весной 2018 года. Два неопознанных объекта движутся по направлению к Солнцу, а затем попросту влетают в него. При этом возникает довольно яркая вспышка, очень похожая на выброс плазменного вещества. Эксперты не сомневаются, это и есть след проникновения гигантских объектов внутрь Солнца. Если задуматься об этом, то можно только ужаснуться, почему на протяжении огромного количества времени от людей скрывалась эта информация. Кому было выгодно вводить в заблуждение население целой планеты? И действительно, кому? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к нашей первой истории. Вспомним о загадочном письме, пришедшем в мае на электронную почту Королевского географического общества Великобритании. Там говорилось о старых снимках, на которых отчетливо видны НЛО, приближающиеся к Солнцу. Существуют ли они на самом деле? Если да, то откуда взялись? Мы провели собственное расследование, и, похоже, анонимный источник говорит правду. Март 1919 года. Из Лондона отчалил корабль с тремя тоннами научного оборудования на борту. В основном это были телескопы. Самые мощные линзы английской короны для наблюдения за самой мощной короной Поднебесья. Так шутили тогда в британском географическом обществе. Появилась возможность значит, взглянуть на Солнце во время солнечного затмения, увидеть звезды. То есть солнечный свет, как он себя ведет, в смысле свет от звезд, как он себя ведет, проходя мимо Солнца. В мае того же года в Гвинейском заливе на острове Принципи было установлено оборудование для наблюдения за солнечным затмением. 29 мая в 14 часов по местному времени светопреставление началось. Согласно дневникам руководителя экспедиции Артура Эдингтона, ему и его команде удалось сделать невероятно удачные снимки. Было сделано 16 отпечатков, то есть, как описывал и Эдингтон, он о, даже не смотрел, он посмотрел только два раза. Вот, в основное время он фотопластинами занимал, 16 фотопластин было отснято. А потом случилась странная история. До британского научного сообщества добралась только одна пластина. Куда делись еще 15, и что на них было изображено до недавнего времени оставалось загадкой. Зато известно, что прежде чем представить отчет своим коллегам, Эддингтон поспешил показать материалы членам объединенной Великой Ложи Англии, старейшей и наиболее могущественной масонской организации в мире. Сам ученый тоже состоял в этом обществе. Так неужели именно там и осели 15 пропавших пластин. Там, поскольку в масонских ложек господствует очень важный принцип, это не разглашение того, тех тайн, которых ты посвящаешься, и тех обрядов, которые ты проходишь. То есть здесь можно масонская подготовка является идеальной для того, для двух вещей. Это люди, которые хорошо уже ориентированы на возможность встречи с представителями другого разума. И вторая очень важная вещь – они уже хорошо знают, что можно говорить, что нельзя говорить, потому что это уже табуировано. Но что попытались скрыть английские масоны? По мнению Насима Харамейна, британский астроном Эддингтон заметил то же, что и он – корабли пришельцев, ныряющие в солнечную корону. Оттененные Луной, они должно быть прекрасно были видны в мощные телескопы. Но обнародовать эту информацию означает пошатнуть идеологические основы великой масонской ложи. Именно поэтому Артуру Эддингтону разрешили представить научной общественности лишь те снимки, которые не представляли угрозы. Но времена изменились. Сегодня скрыть информацию такого масштаба и такой значимости просто невозможно. Ученые уже давно подозревали, что результаты той давней экспедиции были фальсифицированы. Об этом говорят новые наблюдения. И сегодня, сопоставив факты, эксперты приходят к шокирующим выводам. Некоторые исследователи склонны предполагать, что одними лишь кораблями пришельцев дело тогда не ограничилось. Не тот масштаб. По одной из версий Эддингтону удалось зафиксировать не только инопланетные шаттлы, но и второе Солнце. И, наконец, закат в режиме онлайн. Посмотрите, сколько он длится в космосе. Очень красивое зрелище. Личные блоги космонавтов МКС, десятки часов любительского видео, гигантский массив информации. Американский астроном Пол Хокс изучил все возможные закрытые материалы, и теперь оставалось сделать это самому — увидеть на небе второе Солнце. Пол Кокс прекрасно понимал, что за подобное разоблачение в НАСА по голове его не погладят, но для ученого истина оказалась дороже просторного кабинета с видом на соседний банк. Так, в мае 2016 года, под предлогом изучения Меркурия, Кокс направил на Солнце один из мощнейших земных телескопов. Результат буквально шокировал. Второе Солнце, ну что о нем сказать? Не знаю, как вы, но я наблюдаю его каждый день. НАСА и прочие государственные структуры пытаются скрыть эту информацию. Но вот оно здесь, это правда. После того сенсационного разоблачения, Пол Кокс потерял уютное место с видом на банк. Его перестали приглашать на телевидение. А в прессе была развернута кампания по дискредитации его работ. Но если это все действительно выдумка или монтаж, почему большие чиновники так всполошились? Когда астроном открывает э, второе Солнце, он попадает в зону действия те, кто отслеживает стыковку астрономии с религиозной реальностью. И они запрещают, запрещают такие исследования астрономам именно по религиозным соображениям. Потому что если вдруг сейчас вытащ, выкатить простому народу э, мысли, что да, у нас есть второе солнце, и простой народ прочтет где-то, что второе солнце придет еще и по Библии, начнется резонансный процесс и приведет он к негативному... Процессу. А потом, словно грибы после дождя, по всему миру начали всплывать подтверждение, казалось бы, безумной теории Кокса. Эти два солнца были замечены в небе над Квебеком. Эти кадры уже из Алабамы. Северный Мичиган и тот же эффект. А это Европа. Два солнца отчетливо видны в небе над Британскими островами. В небе над столицей Казахстана светило даже расстроилось, но здесь за третью звезду справедливо принимают световой блик. Однако что делать со второй? Солнечная система система двойной звезды. Кроме яркой альфы есть еще темная бета. Сегодня эта теория уже всерьез обсуждается научным сообществом. Дело в том, что в нашей галактике, как и во всей, видимо, Вселенной, звезды, как правило, это парные объекты. Яркий пример ближайшая к нам альфа и бета-центавра. Грубо говоря, если ребенок пришел на пляж и совочком выкопал лунку и ты видишь лунку, значит, где-то должен быть совочек с высыпанной землей. Не может быть так, чтобы второй половинки не было. Вот это главное соображение, по которому ищут всегда парные объекты в космосе. Оно правильное, потому что оно фундаментальное. Второе Солнце в нашей системе — это коричневый карлик, который приближается к своей паре раз в 3500 лет. С таким заявлением выступила недавно ведущая сотрудница лаборатории реактивного движения НАСА Эми Майнцер. Возможно, очень скоро мы обнаружим во Вселенной новую звезду для нашего Солнца. Есть огромные шансы найти этого соседа. Это очень холодная по космическим меркам звезда — коричневый карлик. Коричневые карлики, звезды весьма необычные. Строго говоря, это субзвездный объект, который занимает промежуточное положение между Солнцем и планетой. Чуть ли не большинство звезд во Вселенной образуют э, парную структуру. Она обладать должна очень большой массой, большой гравитацией, но она не светится, поскольку это коричневый карлик, а карлик, потому что это протонная звезда может быть. Обнаружить темного двойника можно лишь с его приближением к паре, чаще по действию гравитационных сил, реже визуально. Обнаружить этот объект все равно, что найти вот такую песчинку на этом пляже. Однако нам, кажется, повезло. Так что же получается? Пол Кокс был все-таки прав. Но если второе Солнце действительно существует, что из этого следует? Как это может повлиять на нас? По мнению экспертов, главная опасность состоит в стремительном сближении двух светил. Именно такую картину мы наблюдаем сегодня. Темное Солнце уже приближалось к Земле, и неоднократно на этом настаивают археологи. Оказывается, в различных регионах нашей планеты уже давно обнаружены сотни наскальных рисунков с изображением второго светила. Такие свидетельства действительно в старинных хрониках, наскальных рисунках где-то фиксированы, зафиксированы. И сейчас ученые ломают голову, что это было. Рядом с нашим Солнцем есть изображение еще одного Солнца, меньшего размера. Так, в районе древней армянской обсерватории у горы Севсар имеется любопытная пиктограмма. На ней изображена траектория прохождения аналогичной звезды рядом с Солнцем. Схожие изображения найдены и в горах Калифорнии, Санта-Барбаре, Санта-Сузане и Сан-Эмидио. Аналогичное свидетельство есть и в древнеегипетских свитках, и даже в Библии. Каждый раз неведомая сила не позволяла сближаться двум звездам на критически опасную дистанцию. Но так было не всегда. Сближение двух светил уже приводило к величайшей трагедии. Это невероятно, однако наиболее полные записи о наблюдении второго светила относятся ко времени библейского потопа. Получается, что приближение к солнцу коричневого карлика угрожает Земле неминуемой катастрофой. Посмотрите, что в мире творится. Ну, вообще все расползается. Ледники тают увеличивается температуры, идут пожары, меняется климат, то есть и активность военных действий. Ну уже столько войн, уже прям не знаю, что творится. Посмотрите, Библия даже уже писала, что происходит, что идет изменение климата, что идет там, я не знаю чего, извержение. Даже когда Христа распинали, посмотрите там вообще, что там гроза какая была. То есть Естественно, увеличится примерно в полтора раза те события отрицательные, которые сейчас идут. Библия Колбрина – собрание древних рукописей, которые уцелели во время пожара аббатства Гластербери в 1184 году. Колбрин – это имя одного из хранителей библиотеки в этом аббатстве. Это аббатство в Англии, где хранились средневековые манускрипты и в том числе древние списки Ветхого Завета. Сегодня этот манускрипт считается одним из наиболее убедительных источников, где описывается появление второй звезды. В частности, автор манускрипта свидетельствует о появлении в небе массивного объекта, после которого начались жуткие наводнения. Он повествует о том, что появился в небе некий разрушитель. Вдруг. И вот этот разрушитель гасит солнце, влияет на всех, люди сходят буквально с ума, начинаются какие-то страшные войны, истребления, и, наконец, все выходит из берегов, и начинается всемирный потоп. В Колбринском как раз манускрипте этот всемирный потоп он очень тесно связан уже с откровениями Анна Богослова в Новом Завете. То есть не только вот все затопило, а еще и люди стали все друг друга убивать. По мнению ученых, опасность может представлять даже не столько второе Солнце, отблески которого уже зафиксированы в земной атмосфере. В первую очередь человечеству может угрожать система его планет не какая-то там без пальца высосанная или там устаревшая, там. но это вполне реальная рабочая теория. То, что вот эта мини-планетарная система со своим мини-Солнцем обращается вокруг нашего Солнца, периодически, значит, входит и, и здесь э, приводит ко всяким-всяким катаклизмам. Если их орбиты пересекутся с земной, очень скоро здесь может разыграться сценарий наподобие марсианского. Такое сближение может стать причиной сдвига земных полюсов, вследствие чего произойдет сбой в магнитном поле. На его восстановление уйдут сотни лет. За это время некогда цветущая планета превратится в безжизненную пустыню. Если коричневый карлик вовремя не отдалится от своей пары, начнутся и вовсе жуткие метаморфозы. Под действием гравитации полюса могут поменяться уже у Солнца. О последствиях такого звездного переворота лучше даже не думать. Этот процесс, по оценке наших ученых, может занять от нескольких часов до трех дней, трех суток. За это время Земля окажется очень уязвима. Электромагнитная защита ослабнет сильная космическая радиация будет сжигать жизнь на планете Земля. И вот с такими переполюсовками предположительно связана смена биоты. То есть на планете Земля там мамонты погибли, а до них еще динозавры, а до них еще доисторические животные. Сегодня о стремительном приближении второго Солнца с неохотой, но все же говорит даже официальная наука. И это, безусловная сенсация тысячелетия. Но даже если это так, при чем тут инопланетные визиты к Солнцу? Давайте вспомним, по одной из версий, которую представили ученые, главной целью НЛО может являться увеличение солнечной активности, а вслед за этим усиливается и гравитация. Это значит, что наше Солнце все сильнее и сильнее притягивает своего двойника. Согласно данным Тихоокеанской северо-западной обсерватории, гигантский космический объект под кодовым названием GTY-421 приближается к нашей звездной системе со скоростью 350 тысяч километров в час. По мнению источников из Космического агентства США, именно появление на горизонте второй звезды вынудило спешно запускать к Солнцу дорогостоящий зонд. Согласно расчетам, аппарат приблизится к нашей звезде на расстоянии до 10 солнечных радиусов. Ближе к раскаленному шару пока никто не подбирался. Считается, что с этого расстояния можно будет во всех подробностях рассмотреть не только само светило, но и его темного двойника — Если расчеты астрономов верны в точку наибольшего сближения с Солнцем, загадочный объект подойдет в августе 2026 года. И здесь еще одно очень странное совпадение. 12 августа 2026 года ожидается самое масштабное солнечное затмение за всю историю наблюдений. Это невероятно, однако многими ясновидящими этот же год отмечен как спусковой крючок апокалипсиса. К этой дате мы еще вернемся, но сценарий с притяжением двойника далеко не единственный способ спровоцировать солнечный апокалипсис. Смотрите далее. Смертоносные лучи. Трагедия минувшего лета. Любовь к Солнцу больше никогда не будет взаимной. Пирамида Хеопса, несущая смерть. Невероятное открытие российских астрофизиков может пролить свет на тайну древнеегипетских сакральных строений. 2026. Новый код апокалипсиса. Эксперты вычислили дату солнечного конца света. Программа глобальной катастрофы уже запущена. Египетские пирамиды — это библейские трубы апокалипсиса. К такому шокирующему выводу пришли на днях астрофизики из Санкт-Петербурга. Оказывается, с помощью гигантских построек на плато Гиза Землю может разрушить Солнце. 20 июля 2018 года на страницах авторитетного журнала прикладной физики были опубликованы результаты недавнего исследования. Оказывается, египетские пирамиды это гигантские резонаторы электромагнитных волн. В чем принцип работы пирамид? Это золотое сечение, то есть наклоненные четыре грани, причем равносторонние они концентрируют энергию окружающей среды и ее примерно в 12 раз. Причем на одной трети энергии идет вверх, а две трети опускаются вниз. Проще говоря, пирамиды многократно усиливают излучение Солнца. И вот как оно звучит. На всякий случай сделайте потише. Эксперты Национального института физической оптики имени Вавилова уверяют, до трагедии уже недалеко. Это случится, когда наше светило повысит свой голос, одновременно с резким всплеском активностей. По одной из версий, если избыточное излучение попадет в пирамиду Хеопса, земля под ней попросту лопнет, как бокал от вокала. А если по схожему принципу сработают и другие объекты на плато Гиза? А если вообще все пирамиды, расположенные на Земле? Дело в том, что э, пирамида... Если в нее поступает какое-то, если она улавливает какую-то ответную волну, она выступает как купол храма, как, собственно, резонатор, как, собственно, обычная э, рупорная антенна. По мнению астрофизиков, патологические изменения на Солнце уже происходят. Кто-то или что-то намеренно раскаляет нашу звезду, заряжая его невероятной мощностью, способной уничтожить все живое. Если вам кажется, что версия с взрывом пирамид выглядит слишком фантастической, значит, вы большой оптимист. Но поводов для оптимизма все меньше. Давайте посмотрим, что происходит прямо сейчас. Мощность солнечной радиации достигла небывалых показателей. Но самое удивительное, что никаких объективных причин для этого нет. Эксперты вынуждены признать, солнце раскаляется искусственно. Таинственные силы уже запустили программу глобальной катастрофы. Любые электромагнитные вспышки на Солнце, они негативно сказываются на состоянии здоровья большинства людей. И мы очень уязвимы, как биологический вид. Река Изар – любимое место отдыха жителей Мюнхена. Сюда в начале августа пришла и Ольга Гринчук вместе со своими детьми. Но уже через 10 минут молодая мама поняла, нужно спасаться бегством. Кожа детей покрылась красной сыпью. В Мюнхене это лето было нетипично жарким. В Германии вместе с мужем Ольга уже несколько лет занимается медицинским бизнесом. Поэтому поставить диагноз ей не составило никакого труда. Фотодерматит – аллергия на солнце. Фотодерматит – это проявление в виде зуда, волдырей. Иногда эти волдыри бывают, содержащие жидкость, как везикулы или пустулы, которые чешутся, которые вызывают такое раздражение. Чаще всего проявляется на лице, на, на, на ногах, на руках, на области живота. То есть человек постоянно испытывает дискомфорт. Но откуда фотодерматит вообще мог появиться после 10 минут пребывания на свежем воздухе? Никогда раньше подобных проблем в этой семье не возникало. Мы приехали домой с речки. Мы увидели ужасающую картину, когда все руки, все ноги, вся спина абсолютно была сплошным красным пятном состоящим из мелкой красной сыпи. Случилось это после того, как мы побывали на солнце. И, как видно на видео, что аллергия на солнце у нас была действительно просто нереально сильная. Это невероятно. В самый разгар лета вместе с детьми Ольга попала под домашний арест. О своих проблемах несчастная мама тут же рассказала в собственном видеоблоге. Остерегаться солнца означало просто не выходить весь месяц на улицу. Для меня вообще удивительно, почему это произошло с нами. Со Святославом ничего такого не было. Ярослава дважды съездила на море, мы довольно часто ходили на речку. Она была действительно загорелой девочкой. И тут вдруг случилось это. Это летом 2018 года случилось не только с жителями традиционно не жаркой Баварии. Обезумевшее солнце атаковало все без исключения страны Европы. Так в Риге в конце июля столбик термометра забрался на отметку плюс 40 градусов. А в Испании в начале августа было за 50. осталось и нам. Это невероятно, но пострадала даже Сибирь, где средняя температура летом редко превышает 20 градусов по Цельсию. Каждые десятые тюменцы страдают аллергией на солнце. Аллергия на солнце, другим словом, фотодерматит, это специфическая реакция иммунной системы нашего организма на воздействие ультрафиолетовых лучей. В медицине явление, известное с незапамятных времен. Но вот что странно, именно с 1980-х годов, когда Рейган заявил о явной космической угрозе, во всем мире начался стабильный рост жалоб на солнечную аллергию. Ну, действительно, очень часто обращаются э, пациенты именно с проблемой аллергии или фотодерматоза на коже, которая проявляется в виде волдырей, э, покраснения и зуда. И действительно, такие э, случаи участились. Получается, что НАСА уже тогда вполне представляла себе масштаб опасностей. А вот еще немного ужасной статистики. За последние 30 лет солнце стало жестче в разы. Если в 1985 году, чтобы хоть немного загореть, нужно было валяться на солнце весь день, то сегодня врачи не рекомендуют оставаться на пляже дольше получаса. И то лишь в первой половине дня или перед закатом. Иначе верная смерть. До загораться до летального исхода, это бывают такие случаи, когда, ну, человек, скажем, ну, он решил расслабиться, подвыпил и за какой-то будочкой в тенечке залег. За это время солнце передвинулось там на 15 градусов, тень ушла, и он оказался на открытом солнце, и во время теплового удара он, он погиб во сне». Факты действительно пугают. С начала 21 века увеличилось не только количество обращений к аллергологам, но и к онкологам. Под невинными, казалось бы, солнечными ожогами все чаще стали находить злокачественную меланому – один из самых опасных видов рака. И включительно причина э, меланома это воздействие ультрафиолета. Это проявление на коже, которое, в принципе, оно может быть чуть реже проявляется, чем другие злокачественные заболевания в организме человека, но более э, агрессивное заболевание. Оно молниеносно поражает кожу. Это может быть просто какое-то пятно небольшое, которое быстро поражает и поражает другие органы. Э, это может быть родинка, которая тоже является как ловушка для ультрафиолетов. «Исповедь солнца Голика». Так свою страничку в живом журнале озаглавила американка Лора Мэй Макмаллен. Много лет загар для нее был настоящий идеей фикс. Увлекаться загаром я начала лет 16. Лежала под солнцем, бегала в солярий. Сначала раз в неделю, потом два, и в конце концов каждый день. Эта привычка просто вошла в мои плоть и кровь. Родители пытались как-то до меня достучаться, говорили, что я гублю кожу, но я отказывалась думать о последствиях. 5 февраля 2014 года жизнь Лоры изменилась навсегда. Тогда вместе с женихом она отправилась зарядиться солнцем на тропический пляж. На пятый день отпуска девушка получила странное сообщение от семейного доктора. «Немедленно свяжитесь с дерматологом». Месяц назад Лора сделала биопсию небольшого красного пятнышка, которое появилось у нее на ноге. Предчувствие подсказывало, результаты анализов неутешительные. Хорошо помню, как стоя посреди гостиничного номера, я услышала в трубке роковые слова. Мне очень жаль, но это меланома. Причиной меланомы онкологи считают ультрафиолетовое излучение, как солнечное, так и искусственное. Получается, что загорая в солярии, имитирующем повышенную солнечную активность, люди совершают по сути самоубийство. Вообще солярий признан Всемирной организации здравоохранения как злостный канцероген. Канцероген – это то, что образовывает такое заболевание, как рак. Соответственно, говорить о даже небольшой дозе в солярии как польза для организма не стоит вообще абсолютно. То есть солярий – это абсолютный вред. Это доказано после многочисленных исследований, многочисленных клинических наблюдений испытаний. В 2015 году лоре удалили злокачественную опухоль. Но рак успел запустить метастазы. Пришлось удалять все лимфатические узлы с правой стороны паховой области и некоторые из области таза. Кожа. Может очень здорово нахвататься этого ультрафиолета, и там могут произойти мутации вот именно в кожном покрове, в том слое, который имеет возможность делиться, то есть размножение где идет, то есть идет метоз клеток. Вот здесь могут появиться мутантные клетки и могут приводить к разным формам. К прочим бедам добавилась лимфидема – отек мягких тканей, возникающий при удалении лимфатических узлов. Но это, по словам девушки, ерунда. В конце концов, с отекшей ногой можно жить. Главное, не забывать про массаж, избегать комаринных укусов. Об эпиляции вообще речи нет. Но главное, под страхом смерти девушке запрещено выходить на улицу, не намазавшись солнцезащитным кремом. Сегодня я даже врагу не пожелаю пройти через всю эту боль, волнение и душевные травмы, через которые пришлось пройти мне и моим близким, только потому, что мне хотелось быть загорелой. Солнце меня едва не убило. По данным российских онкологов, за последние 10 лет прирост заболеваемости меланомой в нашей стране составил 38%. Но если изучить данные мировой врачебной практики, картина будет и вовсе чудовищной. Во всем мире за последние 30 лет заболеваемость раком кожи возросла на 600%. И действительно, онкологи э, в этом смысле озабочены и... Рак кожи напрямую э, зависит именно от усиления воздействия ультрафиолета на кожу. Это единственный провокатор э, меланомы рака кожи. И, соответственно, количество действительно увеличилось. И летальных случаев действительно увеличилось. Смотрите далее. Чем еще опасно солнце? Чего нам бояться? И можно ли себя защитить от смертоносного излучения? «Черная вдова» переходит в атаку. Вспышки на солнце спровоцировали небывалое нашествие каракуртов. Пауки-убийцы массово нападают на людей. Солнце – виновник революции и войн. Почему открытие русского ученого Александра Чижевского скрывали от человечества? Похоже, сама жизнь под солнцем сегодня опасна для здоровья. И дело не только в пресловутом загаре. Катаракта – результат воздействия ультрафиолета на хрусталик глаза. Заболевание не связано с болевыми ощущениями, разве что вызывает слепоту. Действительно, наши глаза наиболее восприимчивы к ультрафиолету. Даже больше, чем кожа. Потому что если не защищать глаза, то действительно это приводит к серьезным заболеваниям, то есть включая глоукомы, и катаракту. Актинический хейлит – воспалительное заболевание губ, возникающее вследствие солнечного облучения. Характеризуется постоянной сухостью, шелушением и растрескиванием кожи. Это такие пигментные пятна, которые вот именно как проявляются, как воздействие ультрафиолета. Болезнь Боуэна – разновидность рака, который может развиваться не только на внешней стороне кожи, но и прорастать внутрь эпидермиса. В 21 веке статистика заболеваний, связанных с активностью Солнца, сравнялась по масштабам с ОРВИ, а это колоссальные показатели. Летом 2014 года группа британских энтузиастов провела эксперимент. У него было несколько целей. Первое – выяснить, люди с каким фототипом кожи наиболее подвержены губительному влиянию солнца. Задача вторая – узнать, спасают ли защитные кремы от ультрафиолета. Результаты оказались неутешительными. Сегодня солнце не щадит никого. Даже люди шестого африканского фототипа, пусть реже, но тоже могут заболеть меланомой. При том, что еще 10 лет назад они были, что называется, вне игры. Вы знаете, они, конечно, меньше подвержены, намного меньше. Но просто дело в том, что если начинают в негроидных группах появляться такой, такие заболевания, это означает только да, одно, что именно солнечная активность выросла. И вот печальный итог. Наибольшей опасности подвергаются люди первого кельтского и второго восточноевропейского фототипов. Кейт Мосс, Джулиана Мур, Скарлетт Йоханссон – потенциальные жертвы. Первый фототип – это люди, которым категорически нельзя загорать. Они не могут загорать. У них меланин, который синтезирует клетки, меланоциты, практически не вырабатываются. И, как правило, эти люди на солнце только краснеют. Они не покрываются загаром. Это люди с характерным рыжим цветом волос от природы, светлыми зелеными либо голубыми глазами. Второй фототип – это тоже люди со светлым типом кожи, Светлыми волосами, светлорусами, блондины, светлыми глазами, синими, голубыми, светло-серыми. И у них меланин также слабо вырабатывается, но может быть чуть больше. Сегодня не помогают даже специальные защитные средства. Как показывают исследования, все кремы и лосьоны вовсе не делают нас невидимками. Напротив, они могут серьезно нам навредить. Связано это с тем, что стали применять всевозможные средства косметические, которые, в принципе, направлены на защиту от ультрафиолета. Но при этом они могут содержать какие-то масла, которые при взаимодействии с Солнцем эти вещества разлагаются на токсины. Ученые полагают, что в скором времени проблемы начнутся вообще у всех живых организмов на планете. От млекопитающих до насекомых. Обезумев от возросшего излучения, они превращаются в безжалостных убийц. Очень высокоэнергетические частицы, сильная радиация, рентгеновское излучение. Все это смертельные вещи, от которых спастись довольно трудно. Суммируя информацию из самых разных регионов планеты, многие эксперты с тревогой склонны признать, Солнце уже нас убивает. Если раньше, лет 15-20, мы спокойно могли смотреть на горизонт, то есть когда Солнце садится, оно проходит где-то 20-23 оптических единицы. И в таком случае вот эти пылевые частицы, они перехватывают жесткую часть ультрафиолета и получается ну, вот красноватый закат, то есть больше красных, инфракрасных вот таких лучей проходит. Они, естественно, для глаза человека уже в таком случае не столь опасны. А вот сейчас в последнее время, несмотря на газополевую завесу, она никуда не делась, тем не менее солнце прям проедает глаза. Жительница Краснодара Александра никогда не забудет это лето. Прямо в городском парке во время пикника на нее напал каракурт, один из самых ядовитых пауков в мире. Его укус может быть смертельным. Через полчаса я почувствовала, буду в руке, а потом в желудке. Потом мне прямо как отнимала таз. И все. И потом резкие боли, и дышать было нечем. Извини, что ты умираешь? Краснодарский край, Астраханская область, Южный Казахстан. В июле 2018 года эти районы были объявлены зоной особого риска. Было нашествие Каракуртов на центральные города Казахстана. Причем они брали в кольцо эти города и буквально штурмовали. Без особой нужды людей просили не выезжать на природу и быть чрезвычайно внимательными. На просьбу властей отреагировали, как всегда, единицы. Оно и понятно – лето, отпуск. Итог – переполненные больницы и трагические репортажи по местному телевидению. Так, в Казахстане выпуски новостей ежедневно рассказывали о десятках новых случаев нападения пауков. «Черная вдова» атаковала южные районы страны. Число пострадавших по сравнению с прошлыми годами выросло в четыре раза. Ядовитые пауки буквально взбесились. Небывалое нашествие каракуртов заставило врачей обратить внимание на солнце. Давно подмечено, чем оно жарче, тем агрессивнее становятся пауки. Но в этом году повысилась не только активность опасного насекомого. Сам яд каракурта стал намного токсичней. Пример приведу. Если человек э, находится в жарком климате, например, там за 35 градусов, то он ходит в туалет значительно меньше. Если у него выходит моча, она концентрированная, такая едкая. Вот, в принципе, может происходить немножко то же самое с каракуртами. То есть яд становится более концентрированным. Еще несколько лет назад в запасе у жертвы было 24 часа, чтобы вколоть противоядие. Сегодня речь идет лишь о двух трех часах. Александре из Краснодара, можно сказать, повезло. Но долго ли продлится это своеобразное везение? И не пора ли нам всем уходить в спасительную тень? Глобальное потепление является э, наиболее существенной угрозой человеческой цивилизации э, из тех, которые существуют сегодня. Положение действительно отчаянное. Ученые уверяют, очень скоро на Землю обрушится даже не солнечный ветер, а шквалистый ураган. Как говорят боксеры, это будет лишь первый удар из мощной, идеально проведенной серии, после которой человечество однозначно отправится в нокаут. Последний спад солнечной активности, он закончился в 2017 году, а сейчас солнце начинает набирать обороты, то есть повышается активность солнечная. Что для земной жизни это может означать? Здесь будут изменения, в том числе климата, погоды, э социальные изменения, потому что все это влияет на стихийные бедствия, урожай-неурожай, то есть мы в прямой зависимости от солнечной активности. Поэтому аномальная жара, которая наблюдается в Европе в этом году, например, пожары повсюду, высохшие реки, все это чревато социальными изменениями, переселением народов, миграцией из страны в страну. Поэтому не так все просто. Мы очень зависим от солнца. И снова возникает вопрос, почему солнечная активность возросла в десятки раз? Это невероятно, но после каждого появления возле Солнца загадочных летательных объектов следуют мощные плазменные выбросы. Не слишком ли странно для обычного совпадения? Иногда мы видим аномальные выбросы плазмы, и вот их можно связать с иными формами жизни. Плазменные выбросы – наиболее страшное оружие Солнца. Лишь в одной такой вспышке содержится столько энергии, сколько хватило бы человечеству на миллион лет. А теперь представьте, что вся эта неистовая масса обрушится на Землю. Например, отключится не только электропитание в домах, больницах, но и, например, кардиостимуляторы которые обеспечивают у тысяч людей нормальную деятельность сердца, они будут отключены. И это принесет массовую гибель. Рыбы, птицы, которые настраиваются по электромагнитным полям планеты, перелеты будут сбиты, дельфины будут выбрасываться на берег. То есть это будет такое массовое сумасшествие на планете Земля, если произойдет мощный выброс плазмы солнечной и большие геомагнитные возмущения планетарного масштаба на Земле, это, конечно, приведет к массе катастроф, аварий и гибели множества людей. Мы должны быть очень благодарны магнитному полю нашей планеты, которая отсекает основной поток убийственных волн и частиц. Но даже оно не всесильно. Магнитное поле для Земли имеет колоссальнейшее значение, прежде всего потому, что это то, что поддерживает ионизирующее излучение в озоновом слое. И, конечно, без магнитного поля Земля ну, она полностью не погибнет, но солнечное излучение все живое здесь выжит. 1859 год. По Земле прокатилась самая сильная электромагнитная буря за всю историю наблюдений. Тогда из строя вышли телеграфные системы в Европе и Америке, а полярные сияния наблюдались по всему миру, даже на Кубе, расположенной почти у экватора протонные вспышки, самые мощные, они воздействуют на магнитосферу Земли, и магнитосфера Земли от заряженных частиц, которые здесь начинает светиться. И бывают такие вспышки, что у нас начинает вот, северное сияние доходить чуть ли не до, до экватора. Совсем недавно астрономы зафиксировали сразу несколько вспышек самого высокого класса X. Это может свидетельствовать о том, что инопланетные агрессоры уже начали свои действия по нагнетанию солнечной активности. Идет выброс, очень мощный выброс. Если допустить, что теория пирамид-усилителей верна, то сначала удару подвергнутся Египет и Мексика. Затем ударная волна пойдет в пирамиды, расположенные на океанском дне. А затем, по мнению ученых, как секретное оружие пришельцев, могут сработать любые сферические конструкции. Вот эта сферическая поверхность вышки, которая сверх купола, она работала как конденсатор, как лейдинская банка. И когда происходила, например, та же простая электрическая разрядка в виде грозы, в виде молнии, то, естественно, эта банка заряжалась, и она могла уже э, выполнять свои конденсаторные э, возможности. С точки зрения акустики, один из наиболее удачно сконструированных куполов – свод нашего черепа. Да, каждый из нас – это точно подобие пирамиды или... Э, церкви, купол церкви. Доказано наукой, на протяжении жизни человек получает тончайшие электромагнитные сигналы из космоса, которые затем резонируют в его голове. Но что будет, если их многократно усилить? Сразу же это повлияет на ритм сердечных сокращений. В негативную сторону сбои будут. И другие параметры, обмен веществ, Напряженность на мембранах наших клеток, все это нарушится. Человек подобен планете. Известно, что активность головного мозга тоже сопровождается электромагнитными импульсами. Например, если сделать электроэнцефалограмму головного мозга человека, а потом сравнить с электромагнитных волн между поверхностью Земли и аносферой, то они совпадают один к одному. Каждую десятую долю секунды наш мозг излучает так называемый альфа-импульс. Именно он и входит в резонанс с космическими лучами. Результат такого взаимодействия может быть просто ужасным. Не зря в период солнечной активности возрастает количество всевозможных аварий, причина которых так называемый человеческий фактор. Чем сильнее внешнее электромагнитное излучение, тем неадекватнее ведет себя человек. Теряются реакции, значит, он э, не замечает какие-то препятствия. То есть, в принципе, активность головного мозга э, подавляется за счет этого излучения. И отсюда такая реакция, такие присутствуют. Да, это все верно. И вновь, и вновь взошли на солнце пятна, и омрачились трезвые умы, и пал престол, и были неотвратные голодный мор, и ужасы чумы. Эти строки принадлежат великому ученому Александру Чижевскому. В 1921 году он сопоставил вспышки на солнце и начало мировых катаклизмов. Оказалось, все революции и войны на Земле были спровоцированы некой силой свыше. Он писал э, диссертацию, который потом защитил в МГУ, и он собирал материалы по активности военных действий на фронте, вот там тогда была с Германией война, и выяснил, что чем активнее вот это проявление фронтовых действий, тем активнее солнце. Еще в начале 20 века Чижевским было установлено, что 11-летние пики солнечной активности напрямую связаны с аномальным поведением живых организмов. Чем сильнее возмущается светило, тем более мрачные идеи рождаются в человеческих головах. А что происходит у людей? Ну, как бы... Теряется контроль над собой. А потом есть такое понятие энергии масс. То есть если человеку, вот как на стадионе, там все кричат, это единый порыв. Люди входят в это время именно в альфа-состояние, когда они не сон и не яв, а такое среднее состояние, ими можно очень легко управлять. Это очень опасно. А излучение активной солнца, она способствует этому. В 1930 году Чижевский издал книгу «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность солнца». Однако на заре советской эпохи революционные научные идеи не поощрялись. Имя выдающегося ученого поспешили выморать из истории. Только сегодня его теории, похоже, находятся Убедительное подтверждение На схеме это выглядит так Пик солнечной активности Много пятен Затем 11-летний спад Мало пятен После точно такой же длительный подъем и снова все солнце в пятнах. Получается, что между наиболее активными фазами проходит 22 года примерно. Но при чем тут пятна, до сих пор не знает никто. По одной из версий, солнечная пятна наиболее холодные участки атмосферы звезды. Теоретически, появление пятен должно означать снижение солнечной активности. В действительности все с точностью да наоборот. Единственное, что ученым удалось установить, в такие моменты разрушению подвержены важнейшие микроэлементы, в частности, железо. Из-за солнца количество железа действительно становится меньше, и есть такое понятие, как железодефицитная анемия, которая проявляется в виде бледного цвета лица, в виде ломкости э, ногтей и выпадения волос. Это действительно так. В нашем организме железом богаты эритроциты – красные кровяные тельца, которые снабжают мозг кислородом. Стоит произойти сверхмощной вспышки на солнце – нам конец. Если вовремя не принять меры, человек может запросто погибнуть. Человек жив тогда, когда есть кислород, когда есть энергия – а доставку этого кислорода осуществляет железо. По данным экспертов из высокогорной обсерватории Архыз, в 2017 году наше светило снова начало набирать обороты. Причем невероятно быстро. И, как обычно, предшествовали этому таинственное НЛО, замеченное вблизи светила. Похоже, что в битве за место под солнцем победителей не окажется вообще. Но самое удивительное, что трагедию вселенского масштаба человек способен сотворить и сам. Смотрите далее. Телепортация Солнца. Китайские астрофизики на пороге потрясающего открытия, способного уничтожить все человечество. Как выглядит солнечная бомба? Выживут только призраки, крымские катакомбы, последнее убежище от взбесившейся звезды. Неужели нам пора уходить под землю? Правосудие космического масштаба. Пришельцы явились на Солнце, чтобы наказать человечество за жадность и глупость. Откровение великого австрийского кибернетика. В начале 2018 года физики из Университета Шанхая осуществили первую в мире успешную квантовую телепортацию. Ученые передали информацию о состоянии фотона с обсерватории в Нгари на спутник Модзы, находящийся на околоземной орбите. По словам исследователей, успех этого эксперимента стал первым шагом к сверхдальней телепортации. Уже в 2025 году ученые планируют совершить обратную передачу и доставить на Землю фотоны, захваченные в околосолнечном пространстве. Но это же самоубийство. Это страшное оружие. Лучше таких экспериментов даже не начинать, потому что мы не знаем, когда мы откроем форточку, условно говоря, а удастся ли ее закрыть. Доказанный факт: если на Землю попадет микроскопическое количество солнечного вещества, оно будет выжигать кислород с такой скоростью, что меньше чем за секунду уничтожит все живое в радиусе 200 километров. А теперь представьте, что будет, если китайский эксперимент по телепортации пройдет удачно. Понимают ли китайские ученые, какую бомбу готовят всему человечеству? И это при том, что современная наука не в состоянии найти защиту даже от обычной солнечной радиации. 1987 год. Делегация СССР только что вернулась в Москву из Нью-Йорка. Съезд Генеральной Ассамблеи ООН в целом прошел гладко. Эдуарда Шеварнадзе, возглавлявшего советскую делегацию, беспокоило только одно. Слова Рейгана о возможности космической угрозы. Что он хотел этим сказать? И тут еще одна беда. Личный водитель главы МИДа Николай Георгадзе на больничной койке. Необъяснимое заболевание. Одна половина лица мужчины невероятным образом стремительно состарилась. Не исключено воздействие токсинов. Возможно, речь идет о неудавшемся покушении. Учитывая сферу занятости Георгадзе, можно было рассматривать самые дикие версии. Экспертам из КГБ не пришло в голову лишь одно, зачислить в подозреваемое солнце. Фотостарение или фотодеградация ⁇ совокупность биохимических, структурных и клинических изменений, обусловленных повреждением кожного покрова ультрафиолетовым излучением. Больше всего от воздействия агрессивного солнца страдают глубокие слои эпидермиса. Внешне этот недуг выражается в преждевременном старении кожи. Фотостарение – это одна из теорий старения организма, которая именно обусловлена воздействием ультрафиолета именно на ДНК. Повреждение ДНК на уровне клеток и, соответственно, изменение клеток, на уровне дерми, эпидермиса. Это сегодня любой энтузиаст из интернета может быстро поставить диагноз. В 1987 году медики были просто в шоке. Никому и в голову не пришло связать проблемы Георгадзе с пиком солнечной активности. Именно тогда на нашей звезде было огромное количество пятен. А на Земле не просто менялась геополитическая ситуация, появлялись новые государства и новые болезни. Спектр B обладает мутагенным эффектом. Активно воздействует на клеточную ДНК и вызывает различные ее нарушения структуры. И это все клеточные мутации. Николай Георгадзе на протяжении 30 лет сидел за рулем. Левая сторона его лица постоянно подвергалась облучению ультрафиолетом, в отличие от правой. В народе это еще называют водительский загар. У людей, у которых очень белая чувствительная кожа, то именно та сторона, которая облучалась, она скорее начала обгорать. И в результате стали появляться глубокие морщины, она начала сохнуть и так далее это выглядит как действительно ускоренное старение. 30 лет назад это действительно звучало как шутка. Клинические примеры были единичны и вызывали скорее панику. Сегодня, по словам врачей, фотостарение принимает масштаб эпидемии. Фотостарение действительно принимает масштаб эпидемии, эпидемии в последнее время, потому что люди стали чаще отдыхать в местах повышенной инсоляции, на море, на ходят на пляж. Плюс мода, которая диктует загорелый цвет кожи, тоже этому способствует. Люди бесконтрольно находятся на солнце, бесконтрольно ходят в солярии, и им хочется быть, как им кажется, красивыми, загорелыми, но при этом они не понимают, что они подвергают свой организм постоянному воздействию недозированного ультрафиолета. Увидел пигментные пятна – срочно к врачу. Не исключено, что это первые признаки фотостарения. Если вовремя не принять меры, за несколько лет человек может постареть на десятилетие. Пятна со временем разрастутся и потемнеют, кожа обвиснет, а там подоспеют и прочие солнечные проблемы. Коллагеновые волокна становятся атипичными. Вот Первый признак, который часто мы можем увидеть даже на молодом лице – это вот пигментные пятна морщинки мелкие, такая дряблая кожа, которая вот является явным признаком именно фотостарения. Неужели ради выживания человечеству придется уходить под землю? Но такое уже было! Это фрагмент репортажа крымского телеканала «Милет». Местные журналисты первыми запечатлели настоящую сенсацию. Эту гигантскую пещеру в Крыму обнаружили спелеологи в июле 2018 года. Она представляет собой несколько галерей с переходами в виде длинных лабиринтов. Высота достигает 8 метров, а ширина 5, а местами и больше. Именно здесь, по мнению экспертов, во время Великой Отечественной войны прятались от фашистов жители Севастополя, которых потом в народе прозвали «призраками». Когда фашистские захватчики зверствовали на земле, а в Крыму они вообще с особой жестокостью, вели свои карательные операции, потому что во время войны было зафиксировано, что погибло более 200 тысяч человек. И в эти штольни, которые оказались, они оказались реально спасением, с одной стороны спасением, а с другой стороны ловушкой для жителей Крыма и Севастополя. Они провели в Карстовых пещерах почти 10 лет. А когда вышли наружу, оказалось, что время для них словно остановилось. В июне 1942 года войска вермахта захватили Крымский полуостров. Это был один из наиболее драматических эпизодов Великой Отечественной войны. Севастополь был фактически стерт с лица земли. Более 60 тысяч человек погибли или пропали без вести. Некоторым удалось укрыться от бесконечных бомбежек в карстовых пещерах. Можно сказать, под землей тогда была основана маленькая коммуна, которая на много лет стала одновременно и спасением, и тюрьмой. Они жили в пещере и верили, что на поверхности их ждет только смерть. Воду брали из подземных источников, питались мелкими грызунами. Многие так и остались в пещерах навсегда. Снова увидеть солнце решились только несколько человек. К тому времени война уже давно закончилась. Внезапное появление группы бледных, изможденных людей было воспринято как явление призраков. Призраков от гремевших боев. Это катакомбы. Это влажность, это сырость, а я бывал в катакомбах, очень хорошо знаю, что это такое. Это непрерывная влажность, это температура 7-10 градусов круглый год, это скапающая вода и это отсутствие солнца. И когда это еще и плохое питание, человек очень быстро превращается буквально в живого призрака. Медики были ошеломлены, показания подземных жителей не соответствовали действительности, пациенты уверяли, что им всем около 40 лет, но внешний осмотр показывал, несмотря на явное истощение, этим людям можно дать не более 20. Время под землей, оно вообще идет совсем по-другому. То есть тебе кажется, что ты там три минуты про полоса, а оказывается уже три часа прошло. То есть люди действительно, то есть, не замечали время. И когда люди прячутся действительно в пещерах, то они там теряют, во-первых, и э, ощущение времени. Вот самое первое, что происходит. А Цвет для кожи, это уже как бы дело десятое, потому что мы много знаем глубоководных рыб, мы много знаем животных, которые живут в пещерах, но живут, они живут, и у них особо не требует их организм этих витаминов Д и тому подобных. Что с крымскими призраками произошло дальше, неизвестно. По некоторым данным, они были перевезены в закрытую спецлабораторию. А местным медикам настоятельно рекомендовали держать рот на замке. Кому-то из людей-призраков, правда, удалось сбежать. в Те же каменоломни. Это были э, очень тяжелые времена для них. А более того, когда фашистов прогнали, то ведь пришло НКВД. Мы же сейчас говорим, прятались от фашистов, но не будем забывать, что от Сталина тоже в тех же катакомбах прятались в том же Крыму те же люди. И как в тайгу уходили, в Сибири тоже прятались. И это все было несколько десятилетий после войны, ну фактически до 50 до 50-х, середины 50-х, до Хрущевской оттепели. Люди там в этих катакомбах жили, это были действительно вот живые призраки. Сегодня тот крымский феномен эксперты объясняют отсутствием длительного облучения ультрафиолетом. На протяжении нескольких лет люди не видели солнца. При этом надо учесть, что именно в темноте вырабатывается мелатонин, гормон, отвечающий за омоложение организма, гормон, который от него не стареет, молодит именно. Вот он вырабатывается ночью, исключительно ночью. Ученые почитали где-то часа в два ночи. Поэтому, кстати, можно провести аналогию, что именно выработка этого гормона она проходит в темное время суток. Да? Поэтому, может быть, и связано с тем, что люди, которые находятся без солнечного света, они, может быть, из-за этого они не стареют. Вращение Солнца, состоящего из плазмы, происходит неравномерно. У полюсов один оборот вокруг оси протекает за 37 земных дней, а у экватора всего за 26. Из-за этого дисбаланса в короне накапливается столь мощное напряжение, что примерно раз в сто лет происходит плазменный выброс колоссальной силой. Так было в 1939-м, так было и в 1812-м. Произойти это может и сейчас. И снова эксперты указывают на точную дату 2026 роковой, а возможно и последний год в истории нашей цивилизации. Я не доживу до финала, но вы станете свидетелями конца света. Хейнс фон Фёрстер один из основоположников кибернетики. С первой частью пророчества он явно не ошибся. Ученого не стало в 2002 году. До этого момента гениальный австриец много десятилетий занимался изучением биосистем. В 1960 году, опираясь на свои исследования, он опубликовал статью под названием «Судный день 2026 года». Это был шок для научного мира, потому что они этого не понимали. Как это я посмел говорить о конце света? Давались различные интерпретации, при том, что речь в моей работе идет о фундаментальных проблемах науки. Но меня тут же обвинили в каком-то мистицизме. А я всего лишь обратил внимание культурного сообщества на проблему сохранения самой жизни. Согласно вычислениям Хейнса фон Ферстера, к 2026 году Земля не станут слишком опасными существами для представителей инопланетных рас. Миллиарды голодных людей, растущая агрессия и беспрерывные войны, огромные запасы ядерного оружия. Ну, я напоминаю всем, ну, у нас атомного оружия накоплено столько, чтобы три раза Землю уничтожить. По мнению знаменитого ученого, с таким букетом сомнительных достижений человечеству глупо рассчитывать на любовь гуманоидов. Люди слишком воинственны, проще их уничтожить, испепелить хотя бы с помощью Солнца. Мы же исходим из того, что если цивилизация разумная, то вот она-то уж войн не допустит, она-то уж точно значит накажет всех плохих, всех хороших поощрит, она не даст людям умирать с голоду, да, там, повысит там, я не знаю там, зарплаты, пенсии, ну и так далее. Там, мне жена не будет изменять, там, дети не будут болеть насморком, ну и так далее. То есть вот этот, этот набор позитивных наших представлений мы сразу ей, в нее так вкладываем. А реальность может казаться совсем другой. И вот это очень печально. Ученые утверждают, однажды Солнце расширится до таких размеров, что поглотит Землю. Но случиться эта космическая драма должна через пару миллиардов лет. Только вряд ли наша планета доживет до этого момента. Судя по воинствующей активности Солнца, трагедия вселенского масштаба наступит гораздо раньше. Может, нам уже сейчас пора присматривать себе гнездышко где-нибудь в другой части вселенной. Тот факт, что мы еще живы, это благословение, буквально. Земля это гнездо, теплое, уютное, но все же не вечное. Пока птенцы маленькие, оно будет существовать. Но когда человечество вырастет, придет пора учиться летать. Кто не сумеет этого сделать, погибнет. Так устроен наш мир.